здравия друзья на связи мошкин владимир вот моя страница вконтакте я сегодня хочу записать видео что там стартует 24 сегодня июня в 16 часов 00 минут по москве проект под названием эльдорадо это касса взаимопомощи Так, по алгоритмам братьев Мавроди. И чтобы прочитать, как все работает, перед этим я вам Покажу. то есть Вот мой кошелек биткоин, с которым я участвую Это моя реферальная ссылка, описание тоже будет под видео И я прочитаю вам эти алгоритмы, чтобы было понимание Но Еще хотелось бы обратить внимание, то что за двое суток зарегистрировалось 5263 участника Здесь выбирается язык. Система Альдорадо работает по, математическому, по уникальному математическому алгоритму, который разработали братья Мавроди Сергей и Вячеслав. В основе лежит добровольные пожертвования, созданное командой бывших активистов МММ. Минимальная прибыль плюс 10% от суммы пожертвования, Гарантированный возврат средств. 70-90% суммы пожертвования в случае перезапуска, реферальный бонус 3% от суммы каждого пожертвования привлеченных новичков, 10 уровней партнерские бонусы, стройте структуры и получайте многоуровневые лидерские бонусы. Чтобы вступить нужно перейти по реферальной ссылке, которая указана под видео. Ввести сюда свой адрес биткоин кошелька и ваш адрес биткоин кошелька будет являться логином в системе для участия. Дальше смотрим. До старта осталось 7 часов 52 минуты. Запуск 24 июля в 16 по Москве по пекинскому времени в 21.00.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 кликов даже без регистрации Настройте все под себя новые пожертвования автоматом выплаты по запросу алгоритм гения сергеевич слава и мавроди посмотрите видео как все работает ну здесь э, у нас видео демо версия перейдем на youtube Всем привет! В этом видео подробно разберемся, как участвовать в Кубе Эльдорада с помощью виртуального биткоина. Это такая виртуальная монета для тестирования работы системы. Во-первых, вам нужно создать кошелек виртуальным виртуального биткоина. Для этого открываем в новой вкладке вашего браузера ссылку кошелек. Здесь вы видите специальную фразу, которая используется для открытия вашего кошелька. Вам нужно ее скопировать и сохранить где-нибудь у себя в документах. Потом вставляете ее в специальное поле или просто нажимаете на нее и. Ваш виртуальный кошелек открывается. Здесь вы видите, что у вас есть адрес вашего виртуального биткоин кошелька. Ну, это, это уже нам поворачи. не надо, получается, потому что э, тестирование системы уже закончено, поэтому нам не нужно тестировать его виртуальным кошельком. Поэтому видео будет скоро удалено. <как> так.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 Ваша команда. Первый уровень реф бонус 3%. Второй уровень 1,5%. Третий уровень 0,7%. Четвертый 0,4, 0,2, 0,1, 0,04, 0,03, 0,02 и 0,01. Как это 6 Видим 6% реферальная программа на глубину работает? Если вы пожертвовали то ну, тут нету даже суммы. То есть вы просто участвуете в системе, вы получаете э, с рефералов первого уровня. То есть неважно, какую сумму вы пожертвовали. Участвовать можно одной сотой биткоина. Это минимальный вход. Если вы пожертвовали за, ну, не за раз, за несколько раз, там, за все время участия даже э, сумму... От 0,2 биткоинов у вас открывается второй реферальный уровень. Если вы пожертвовали 0,3 биткоина, у вас третий уровень открывается. Если 0,4, то э, у вас четыре э, уровня. И так далее. И то есть, когда у вас э, количество пожертвований достигло одного биткоина, то у вас открыта партнерка с 10 уровней. То есть вот так это все работает. Калькулятор. Ваше пожертвование, допустим, 0,1 биткоина. Например, количество кругов 3. Сколько будет доход? Доход от первоначальной суммы 0 выигрываете в первом раунде 0 биткоинов. Так, что тут у нас? Ну, допустим, 0,5 биткоина. Количество кругов 3. Доход будет 0,665, ну то есть вернется 0,6655 биткоина. 33% будет доход. Если мы берем, там, например, 10 кругов, нажимаем Enter, то доход будет 159% за 10 кругов. Подробно о работе системы Эльдорада.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 Настройки автореинвеста и получения прибыли можно регулировать по вашему желанию. Реферальные бонусы, кстати, тоже можно реинвестировать удобно еще, удобно еще бы. Ограничений на размер пожертвований нет, ни максимального, ни минимального. Мы рады всем, сколько хотите, столько и жертвуйте. Эльдорадо – полностью безопасная децентрализованная система. Она работает автоматически на основе кода биткоина и его блокчейна, минуя человеческий фактор. Нет никакой отдельной базы данных, которая может рухнуть. Система построена на технологии холодных кошельков. Нет ни одного горячего, взломать невозможно. Чтобы взломать Эльдорадо, нужно сначала взломать биткоин, а это никому не удавалось и не удастся. Система абсолютно прозрачна, статистика видна каждому. Все, все учтено вплоть до э, 0,9 биткоина. Транзакции публичные. Вы видите, как часто и на какие суммы совершают и получают пожертвования. Вся, вся информация предоставляется ссылками на блокчейн биткоина, который невозможно подделать. Транзакции, кстати, поддерживают Сегвит. Постоянное развитие. 4% от суммы в каждом круге идут на дальнейшее развитие проекта и выплаты комиссии. По переводам надо по переводам. Надо же, чтобы все, развив, все развивалось, росла аудитория, работала все, все стабильно, правильно. Вот система и получает часть средств на пожертвование. 70-90%. Без риска потерять средства. Если работа по каким-то причинам притормаживается и в течение 72 часов новых пожертвований нет, происходит рестарт. Все начинается заново с первого круга. Стартует новый цикл работы системы с новым энтузиазмом, но в Эльдорадо проигравших нет. После рестарта участникам, которые пожертвовали в последнем круге, выплачивается 90% от суммы их пожертвования. А кто в предпоследнем 70% минимальный гарантированный возврат? Пожертвовали 0.1 биткоина, но произошел рестарт. Не беда, вы тут же получаете 0.09 биткоина, если различные...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 Подписать сообщение, доказав, что именно вы являетесь владельцем адреса. Это несложное, делается всего в пару кликов мышкой в биткоин кошельке. Такой шаг защищает от несанкционированного управления вашими настройками от взлома. Никакие пароли нигде не хранятся, значит их никто не может украсть. Но сути по сути ваш пароль это и есть ваш биткоин адрес. Пример работы. Начался первый круг, вы делаете пожертвование на сумму 0.1 биткоина. После вас другие участники делают новые пожертвования и круг закрывается. Начинается второй круг. Иван жертвует 0.15 биткоина, после него делают пожертвования новые участники. И второй круг тоже закрывается. Когда закрывается второй круг, вам автоматически выплачивается сумма вашего пожертвования и прибыль плюс 10%. То есть вы получаете 0.1 биткоина на ваш кошелек. Начинается третий круг. Вы привлекаете друга Леню, который делает пожертвования на один биткоин. Леня тоже привлекает новых участников. Закрывается третий круг. Вам тут же выплачивается реферальный бонус от суммы пожертвования, привлеченного вами Лене. 0.03 биткоин. 3% от одного биткоина. Участники делают новые пожертвования. Закрывается уже четвертый круг. Выплачивается награда реферальные бонусы Лене. Убедившись, как все классно работает, вы с, друг, э, вы с другими участниками делаете новые пожертвования, ставите автореинвесты, привлекаете новичков. Вновь <coughs> всем выплачивается прибыль плюс бонусы. С поступления новых пожертвований в Эльдорадо создаются новые круги, система растет и развивается. Круг за кругом все получают прибыль. Так что повторимся, все работает как нельзя проще. Вы делаете пожертвования, а через время получаете его назад его назад, прибыли сверху, ну и бонусы, за каждого реферала плюс 3%, многоуровневые за построение структур, вот и все. Эльдорадо продолжает идеологию МММ. Эльдорадо разработана команда бывших активистов МММ, которые верны идеалам Сергея Мавроди. Запуская проект, мы преследуем только одну главную цель – сделать новый шаг на пути к изменению мира.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 их во благо. Раньше на пути МММ к изменению мира возникали препятствия. МММ-94 разрушили власти и вывезли в неизвестном направлении 17 грузовиков наличных денег участников. Система МММ-2011 прекратила работу после ареста ее лидера Сергея Мавроди, а МММ-Глобал после ухода его из жизни. Мы учли опыт МММ-94, МММ-2011 и МММ-Глобал, взяли все самое лучшее, убрали недостатки.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 никем не управляется Ее невозможно разрушить Таким образом МММ трансформировалась в Альдорадо И стала еще лучше Сейчас перед вами МММ цифровой эпохи Новый международный клуб взаимопомощи МММ нового поколения Финансовое ядерное оружие Присоединяйтесь прямо сейчас Мы изменим мир Материалы Переходим во вкладку материалы Прям нажимаем И э, зачитываем Вячеслав Мавроди МММ это финансовое ядерное оружие или о чем 25 лет молчал Сергей Мавроди. Об этом я запишу в следующий видеоролик, а сейчас видео заканчиваю. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты. В описании под видео есть реферальные партнерские ссылки и вся информация. О международном клубе взаимопомощи Эльдорадо. До скорых встреч!